Вы наверное, являетесь работником при исполнении? Какая да. вам разница, кем я являюсь? Какая Но вам разница, представиться, кем я являюсь? Если вам вы ничего не должен. Проходите дальше. Работником при исполнении. Собирай давай. Хорошо. И вы собираете тоже. Ага. Представиться не желает. Вам не желаю. А, очевидно, так это работник правоохранительных органов. Так и запишите, вам не желают. Не желают. Давай собирай, говорю, конфеты, что ты стоишь? Собирай конфеты. Собирай конфеты. Здесь Давай собирай конфеты. конфеты, ты что не понимаешь? Сумпито, ну давай, я... забирай отсюда конфеты, я тебе сказал. Все, давай. Сумпито. Забирай Сумпито. конфеты. Мне не чем с тобой разобрать. Забирай конфеты. Сумпито. Ты не понимаешь или что? Ну, хорошо, давай по-другому. Ну вот что слышал? свои сутки Давай, забирайте, сука. Не надо мне, чтобы ты лучше стоять. Ну то, человек. Не отвлекайтесь, сделайте свой дом. Вы можете идти дальше. Я вам разрешаю. Спасибо. Алло. Добрый утро. Есть кто-то из ваших здесь? Ну что, тарды продают? петарды уже собрали. Сейчас конфеты.